Почему Ми 8 Амдж в Терминатор получил признание за рубежом? Современное оборудование, которое сейчас установлено на вертолетах Ми 8 Амдж Терминатор, поможет пилотам видеть абсолютно все и, соответственно, быть менее уязвимыми. Об этом в беседе с Айри Эктор сообщил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. Комплексные учения экипажей транспортно-боевых вертолетов Ми-8 «Амдж Терминатор» и подразделений ЗРКС-400 «Триумф» Центрального военного округа прошли в Новосибирской области. Отмечается, что экипажи вертолетов Ми-8 «Амдж Терминатор» оттачивали мастерство полетов на предельно малых и максимальных высотах от 100 до 3000 метров. Кроме того, они совершали различные по сложности маневры с целью ухода от средств ПВО. Всего в учениях принимали участие примерно 500 военнослужащих из состава подразделений ПВО и наземного обеспечения полетов. Ми-8АМДЖ – транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Уденском авиазаводе. Он может использоваться для высадки десанта и его огневой поддержки, уничтожения танков и иной техники неприятеля, транспортировки боеприпасов и других грузов, при поисково-спасательных работах и эвакуации раненых. К тому же известно, что у вертолета есть аппаратура для инфракрасного ведения. Насколько она поможет в темное время суток увидеть неприятеля с воздуха, и какие еще есть особенности у «Терминатора», в разговоре с «Айри Эйктор объяснил заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, важно и нужно вооружать современным оборудованием армию России», и «Терминатор» — наглядный тому пример. В войска уже поступили приборы и ночного ведения, и инфракрасного, тепловые. Всевозможные. То, что устанавливается на вертолетах, это, конечно, совершенство нашей промышленности по выпуску такого оборудования, позволяющего летчику-оператору видеть все в районе 10 километров. При хороших условиях до 10 километров можно увидеть неприятеля, а также определить то, что скрыто, например, под сетками, — объяснил эксперт. К тому же Сытник указал на достоинство версии Ми 8 8 шва предназначенной для работы в условиях Крайнего Севера, в том числе и в Арктике. Надо иметь аппаратуру морозоустойчивую, чтобы она не отказывала при температурах минус 45 и ниже. Очень хорошо, что такое оборудование есть, и в общем-то там есть инфракрасное обнаружение противника, которое очень помогает для выполнения задач, — рассказал он. Заслуженный летчик РФ констатировал, что «Терминатор» — универсальный вертолет-восьмерка, выполняющий расширенный круг задач. Он может перевозить до 20 вооруженных десантников, а также оборудование и даже легкую технику. Неспроста эти вертолеты уважают не только отечественные вооруженные силы, но и зарубежные. На пилонах у него подвешены ракеты, есть ракеты «воздух-земля», есть «воздух-воздух», в общем-то, каких только нет с разными головками, с разными вариантами наведения. Вертолет универсальный, их больше всего выпущено в мире, сообщил он. Сегодня Терминатор эксплуатируется более чем в 50 странах, подчеркнул Юрий Сытник. Его модернизируют, и хорошо, что пошли по этому пути. Двигатель улучшенный, редуктора. За последние годы наши очень продвинулись вперед, чему я несказанно рад.